Значит, мы идем в секционную. ё мое, блядь. Опять какая-то крипота лютая. Ебать нахуй, блядь! Я обосрался только что максимально. Хороший пистолет, кстати. Доброго времени суток, мои дорогие друзья! Меня зовут Дэн, это канал EXULYS GAMES Мы продолжаем с вами Resident Evil 7 Biohazard Лукас Хуюкас похитил Зои И предложил нам ее спасти Труп помощника в зоне обработки Смотри, там есть комната с запасами. Аминда в подвал, я так понимаю. А где тут зона обработки? Там вон еще можно в детскую комнату зайти. Вот дела, блядь, и куда двигаться? Первый этаж, кладовка, кухня, гостиная В гараж вход закрыт ну, Видимо нужно идти в главный дом Смотри, можно в запасы попробовать зайти Рядом кто-то есть? Зона обработки, это может секционная какая-нибудь? Ну пошли разбираться Пока у меня даже мыслей нету никаких Так, первое э -э Склад Ага Сюда налево Потом направо, правильно? В комнату наблюдения Из комнаты наблюдения нужно выйти Вот сюда Отдыхающий муж и жена Муж и... это успех, он 12 по счету Три студентки, они протухли Придурок Лукас поганил Понял, блять Может я что-то пропустил О, Да, конечно Отмычки у меня нету Зря патроны потратил А если я их, блядь, выжгу оттуда? Нет, никак. Просто там что-то лежит. И, скорее всего, там ключ со змеей. Могу ее забрать с собой? Не могу. А ножом? Блядь, ну это просто забей. Так, смотри, здесь есть запасы. Ключ с вороной. А вот ключ с вороной. Вот это я удачно зашел. Граната Гра мед. то мед. Бля, может у них тут эпоксидка есть? Зажигательные боеприпасы. Маловато запасов, ребят. Порох. Эпоксидки-то нету у вас. Так, да, гарантомет-то, конечно, хорошо. Гарантомет-то, конечно, хорошо. Да и для дробовика бы надо было бы патроны забрать. Выбрасывать ничего не хочется. Закрой. И что мы будем делать? Я кругалей наворачиваю, дай дороги. У нас тут вот вроде есть сейф-комната. Я предлагаю пойти, пушки некоторые сбросить. Гранатомет, я думаю, можно с собой оставить. Так, сейф-комната. Блять, опять круголей наворачиваю. Это я читал. Это я читал, это мы читали, нам сюда. Так, но ну я думаю, нам в подвал. Первое сохранение, что мы можем сделать? Сохранились. Так, теперь в ящик. Так, твердое топливо. Что можем выложить? Пистолет лучше оставить. Дробовик оставить. Давай огнемет выложим. Возьмем с собой грантомет. Я думаю, это нам тоже не нужно. Вот ключ со скорпионом в теории может пригодиться. Пойдем. Так, теперь мы возвращаемся назад. Сейчас идем, забираем патроны и спускаемся вниз. Здесь ничего. Ой, ой, ой, ой. -ой. Может я здесь что-то упустил Оно тут так все лежит Что можно и не заметить Так И вот запасы Блядь, были тут патроны Цены бы вам не было Перезаряжай 4 Отлично Забираем посох Забираем зажигательные патроны Все Больше мы ничего не можем забито я не знаю насколько нам нужны эти вещи это же меня смущает но как я понимаю нам нужно в подвал в зону обработки правильно найдите труп помощника в зоне обработки мы ну, пошли в подвал надеюсь это подвал Помещение для кремации котельная. Наверное, вот секционная, да? Смотри, еще есть мастерская. Но она чем-то закрыта. Так, эту дверь я вроде открыл. Хорошо. Блять, как же здесь крипово? Слева есть мастерская. Заперта. А как я туда попаду, если она заперта с другой стороны Так, ну что ж, идем Главное не промахиваться Подожди, а зачем у меня здесь стоит вот эта херовина? Вот так Я уже слышу, как кто-то ходит Бабуля, ты что здесь делаешь? Сука, что она здесь забыла? Да, смотри, вон он Круп уже слез Значит мы идем в секционную Ё-моё, блядь Опять какая-то крипота лютая Ебать нахуй, блядь Я обосрался только что максимально. Хороший пистолет, кстати. Я правильно пришел? А, да, вот он. Докажи, что настоящий мужик. Сын руку в глотку этой свиньи. Недостаточно места. Блять, простите меня зажигательные патроны. О, боже мой, блядь. Прости, дружище. Он не оживет, надеюсь. Ключ со змеей. Отлично. Век. Пошли нахуй от меня, блять. Суки. Браси его! Хорошо. Блядь, у меня ни патронов нету, ничего нету. Смотри, ключ со змеей. Я могу прямо здесь спуститься. И куда-то пройти. Ключ со змеей. У меня один патрон. О, малыш. Блять, нет! Я и так, у меня было полное здоровье. Я забыл, что аптечка на контрол. Как же страшно закрывается дверь. А, так я просто вышел назад. Блядь, нет! Пошли нахер. От меня, блядь. Нет! Смотри, смотри, смотри. Кухарача ебаная. Куда я пошел? А куда мне надо? Менда сюда и налево. Мне нечем сражаться с ними. Прямо выход. Ой, какое напряжение лютое Не, у меня как бы есть с чем сражаться У меня кое-что есть для вас Припасено, блять, ублюдки Так, можно сохраниться Ага Конечно, конечно, конечно же нет, бля. Конечно же нет, конечно же не могу его открыть Так, можно зажигательные боеприпасы все взять И походу мне нужно выложить вот это. И взять горелку. Другого оружия у меня попросту-напросту нету. Я думаю, ключ с скорпионом мне уже не нужен. Но на всякий случай. Так, смотрим. Смотрим. Второй этаж. Вон там, вон ключ со змеей есть на втором этаже. Главная спальня. Хорошо. Пойдем, значит, на второй этаж. Бля, бабуля это шляется везде, ей все по боку вообще. Нам сюда. Твою мать. Какого членасоса ты здесь забыл, тварь? Ебушнего робушки! А как тебе такое? Ты что еще и встал? Сука. Блять, он в меня воткнулся. Ага, как тебе такое, сука, грибная? Твою мать. Ой, всю душу выцогонят, да? Это просто пипец. Эвелина. Плюща змеей. Бабуля, ебать, ты опять здесь. Сладенькая. Моя. Аптечка. на аптечку, конечно же, нет места. В то же время, что и на остальных часах. Что и на остальных часах. А там сколько было? 12. О, отмычка лежит. Патроны там вижу. И траву вижу. Джек, поступивший в морскую пехоту. Бля, жалко их, конечно, эту семью. То же время что и на остальных часах уго вот это я удачно зашел похоже на чертеж какого-то оружия а я его забрал уже ага, смотри-ка там на полке что-то лежит там где голова головешка но это не здесь хотя очень похоже что здесь но не тут Почему ничего нету? Траву забирай. Так, у меня еще места есть свободные. Это замечательно и чудесно. Тут пусто больше? Ничего нету? Точно? Потому что я знаю, я сейчас уйду. Но вот эта фотография. Похоже. Так, бабуль. Ну-ка. Слышь. Смотри, под кроватью есть проход В то же время, что и на остальных часах Так, дробовик можно зарядить Аптечку забрать Так, я думаю, тут все, да? Странно, что он открывается, но ничего нету Бабушка, ты мне, блядь, ты какая-то, ну, блядь, не такая а на часах сколько было? 12. 12 с чем-то, да, было на часах? Смотри, я еще могу детскую комнату осмотреть, попробовать. Там тоже, по-моему, был ключ со змеей. Ебать, такого здесь не было, когда я здесь был в последний раз. Ключ со змеей там? Да, ключ со змеей. Открывай. Что за проход снизу трава столовое серебро сломано ну еще бы блять чтобы здесь что-то было целое патроны для дробовика какого-то апреля мамочка повела меня в городскую больницу там мы голову сфотографировали странным аппаратом Моя мамочка пила мне в магазине пазл с 250 кусков этот дурак Оливер вечно меня дразнит. Я обманул Оливера, пригласил его на свой день рождения, а потом запер на чердаке с помощью пульта управления. Он все плачет, выпусти меня, Лукас. Я заменил пульт управления, чтобы эта дура Зоя не смогла попасть на чердак. Я обнял пульт с одним из призов конкурса изобретателей. Теперь его не найти. И что это? Просто, а Просто интерактивная бита? Поощрительная премия чемпионат роботов-любителей. Конкурс юных инженеров Короче, Лукас оказывается гениальный чувак Хоть и уебан Дильзы для дробовика Еще дильза для дробовика Пищевые добавки Слышите часы? Смотри, да, вон лестница наверх Оливер прекратил вопить, но иногда сверху доносится сук. Какая же вонь. Я сейчас потолка начинает капать странная жидкость. Кстати, у меня выдалось свободное время. Я снова заменил приз пульт управления. Теперь он будет сиять даже ночью. То есть он закрыл чувака на своем верху там, да? Вот отмычка. Дело хорошее. Опа. Видали, что нашел? Так, это меня, конечно, не может не радовать Так, еще раз осмотрим фотографию Скриншотик сделал, голова на коробке И я ее предлагаю удалить, нахуй Потому что мне нужны гильзы Главное все осматривать Очень можно многое пропустить Что происходит, блядь а, это я стул двинул. Ведь это были еще гильзы. Я видел. А, вон они. Так, 7 штук гильз. Неплохо. Мы можем пойти наверх. Но. Пойдем поднимемся наверх. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Нет. Интересное местечко, я хочу сказать Смотри-ка Еще загадка Сильная эпоксидка А сильная эпоксидка что позволяет делать? Правильно Топор игрушечный Моделька драдобовика Так, ну зачем-то он мне нужен же, правильно? Он же здесь не просто так Ну давай построим О, ёпта Так, я нашел примерно, смотри Комбинацию, вот она а -а -а. Так, ну вот эта верхушка Это точно топор Вон он топор Нет? Ага, скорее всего вот она Как-то вот так Или не так? или вот так вот вот что-то такое или вот с этой вот давай вот так сейчас вот нет не хочет подходить Давай я еще раз перекручу тебя. Так, чтобы точно подходило. О! О! <связать> Опа, синяя карта. Даже не подходите ко мне, блядь. А -а -а, у меня есть много всего. У меня есть аптечки, у меня есть ключи. Простите меня, зажигательные патроны. Нет, подожди, я не хочу это все выбрасывать. Мне нужна эпоксидка, и непонятно, зачем мне нужны топоры все эти. Правильно? Игрушечный дробовик, игрушечный топор. Из с днем рождения, кассета, которую тоже надо бы посмотреть. оружие это конечно, хорошо. Но вот это огнемет можно было бы и выложить, кстати. Ну давай выложим огнемет и вернемся. Короче, я пробежался, все забрал И заодно посмотрел Время на часах, кстати 10-15 на всех Так, ключ карта есть 10-15. Давай заберем кассету Что у нас под инвентарю? Еще место есть Нам нужен этот игрушечный топор? Наверное, нужен И модель дробовика не знаю зачем. А если стойка? Подожди, смотри, я его чуть не забыл. Видишь, малыша? Бля, как не него... только стрелять получается. Сука, да пошел он нахер этот малыш. Модель дробовика. А если я сейчас поменяю этот модель дробовика на тот дробовик? Который был внизу он там. На сломанный дробовик. Что-то же произойдет, правильно? Недостаточно места. То есть я могу вот эту модельку поменять на него. Ну давай. Побежали сейчас вещи стынем. Можно, в принципе, и сюда на улицу. Ёб твою мать, блядь. Сука, ебучая. Ух ты, блядь. Кусок твари, блядь. Ты умираешь будешь, нет? Охуеть. У него много мало здоровья. Так я в него столько патронов высадил. В смысле мало здоровья? Пиздец, он меня выгасил сейчас. Мало здоровья? Охренеть. Короче, я добрался до сейв-зоны. Так, сохраняемся. И сейчас выложим ненужные вещи. Я думаю, мы спокойно можем выложить пока что кассету. Мы ее посмотрим. Я, наверное, гранатомет выложу. Ну а что мне толк от этого гарантомета? Ну, это сука, вот это он меня напугал, конечно. Максимально, да? Смотри, теперь у нас есть сломанный дробовик. Мы этот дробовик заберем. А ему в руки дадим вот этот. теперь у нас еще есть какое-то оружие. Но оно не пригодно для использования, правильно? Так, дальше. Я предлагаю его тоже сложить, но. Смотри, для начала мы можем пойти наверх 10-15 на часах. На часах 10-15. Я все ключи, что у меня были, выложил. В обратную сторону можно? Можно О Ебать, откуда у них все это в доме? Бля, еще и кровать за мной уехала А куда я спускаюсь-то? А, если так глянуть в подвал, я спускаюсь, наверное, в сторону мастерской, нет? Мне кажется, что да Ну, сейчас увидим. Но я спускаюсь глубоко. Ебать. Да, я в мастерской. Это что? А, это животное. пистолетные патроны. Кстати, это хорошо. Перезаряжай. А я теперь не могу, да? Блять, мне нужно выбираться опять через этот ад кромешный. Мастерская далеко? Нет, я бегу прямо. Сейчас прямо, потом направо. Пошел нахуй, дужочек Блять, куда я побежал? Я должен был в дверь зайти В дверь, которую пробежал Вот в этом Ебать, бежать, бежать, бежать, бежать! Блять, так же можно и вообще охуеть. Подожди, у меня есть эпоксидка. Давай-ка я себе сделаю хилку. Ну, хилок у меня вообще нету. У меня есть две отмычки, кстати. Я могу что-нибудь интересное там залутать. Это ружье я предлагаю пока оставить. Че взять тогда? Грантомет, что ли? Давай возьмем грантомет. Все, сохраняемся и бежим, открываем дверь. А, максимальное число сохранений. Давай вот это перезапишем. Двинули, бро. Двинули, двинули, двинули. Тук, тук, тук, тук, тук, тук. Теперь мы можем открыть. Конечно же, конечно звоночек. Фух. Эй, друг, не забудь эти две карточки. Пропуск на вечеринку. Смотри, не опаздывай Дай мне поговорить смей. Нет, нет, нет. Ты сначала приди. Надеюсь, ты не забыл, где состоять за вечеринка. Можешь войти со двора. Давай быстрее, все только тебя и ждут. Веселый. Сука. Ты такой Резидентовский Джокер, да? блять не двигайся нахуй и ты пошли в очко короче я предлагаю уже вечеринку оставить на следующую серию если вам понравилось видео подписывайтесь на канал комментируйте ставьте лайки рассказывайте друзьям делись впечатлениями в комментариях вам всем желаю крепчайшего здоровья хорошего времени суток и благодарю за просмотр до скорых встреч мои дорогие и всем пока